Всем здравствуйте, буду стараться вот так вот на вас смотреть. Меня зовут Аразов Дидар, я являюсь, являлся когда-то выпускником Казанского федерального университета, и очень приятно и как-то немножко волнительно выступать в стенах альма Когда-то на протяжении нескольких лет мы с нашей компанией, с нашей компанией творческих ребят занимались организации вообще всех творческих, ну, большинства творческих процессов в Казанском университете. Это гала-концерты «Студвесен», это день рождения Казанского федерального университета. И в очередной раз хочется сказать, что достаточно приятно здесь находиться. Сегодня мы поговорим о медиа-искусстве. Сегодня я вам расскажу об исторических предпосылках, о том, как это зародилось, что это вообще и вообще поговорить о том, что сегодня происходит с медиаискусством и какую роль занимает в этом наш замечательный, любимый город. Это хотелось бы показать то, чем мы занимаемся, то, чем занимается наша компания и то, вообще, что мы вообще в целом делаем. Посмотрим и после этого уже непосредственно начну. Все очень, конечно, красиво, но ничего не понятно. Откуда это все произошло? Мы, как и любые другие студенты, которые занимались творчеством, убегали с пар. Нас пытались прессовать преподаватели, говорили о том, что, чем вы там занимаетесь в этом униксе. А мы готовились вот примерно к этому, для того, чтобы работать в 22 странах мира, для того, чтобы снимать документальные фильмы, организовывать масштабные концерты, заниматься различными мероприятиями и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И когда мы приходим сейчас уже к преподавателям и к профессорско-педагогическому составу, то уже, наверное, по-другому на это все реагируют и говорят, ну не зря вы сбегали, не зря мы вам ставили автоматы, все-таки все это было не зря. И я призываю, наверное, преподавателей, моих коллег не сильно булить тех студентов, которые уходят в УНИКС, чтобы подготовиться к дню первокурсника или к дню, там, я не знаю, студвесны, потому что, возможно, когда-нибудь они смогут исполнить свою мечту и заниматься творчеством, непосредственно творчеством. Когда мы придумывали нашу компанию, мы были выпускниками Института международных отношений, перед нами сразу стал выбор, чем мы вообще, господи боже мой, занимаемся. С одной стороны, мы организовывали, мы организовывали мероприятия и так далее, но банкетами нам заниматься, честно сказать, не хотелось. С другой стороны, мы снимали свадьбы, видео. Нас тошнит от свадьбы, ни, ни в коем случае мы не можем смотреть на свадьбы, мы не можем их видеть, мы не можем видеть love story это самый отвратительный жанр, мы их переснимали миллиард, наверное, мы не можем видеть целующихся людей или признающихся друг друга в любви, мы в этом плане были травмированы. Как полноценный продакшн мы тоже не выступали, и мы пытались себя определиться на рынке, но как минимум, чтобы в гугле могли люди забить что-то и нас найти, вообще нашу непосредственно компанию. И мы долго думали и выдумали такое слово под названием «концепция». Это было первое слово, что мы придумываем концепции, мы придумываем идеи. У нас студия наша называется, вот формейт, это называется «концепт студия». Мы не беремся за проекты, где нет идей. Если вы к нам обратитесь и скажете, нам нужно просто, чтобы было весело и красиво, мы, наверное, вам пожелаем удачи, может быть, максимум возьмем кофе. Но работать с вами, наверное, не будем. Если вы нас попросите сделать какой-нибудь банкет или какое-нибудь мероприятие для того, чтобы порадовать своего шефа, мы вам тоже пожелаем удачи, но работать с вами не будем. Но если же у вас какое-то образовательное мероприятие или какой-нибудь масштабный форум, или какой-нибудь масштабный саммит, или какое-нибудь спортивное событие, и вам нужно рассказать идею, рассказать о том, донести до зрителей главный месседж, я буду использовать иностранные слова, пока они разрешены, то вы по адресу, то вы по адресу, то мы вам поможем, то мы придумаем, мы разработаем концепцию. Если на более простом примере это говорить, вот, к примеру, строительная компания, недавний кейс, прошлогодний кейс, строительная компания потратила огромное количество денег для того, чтобы разработать целый микрорайон. Нет, нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Уют, вот сейчас же уютный свет. К примеру, строительная компания разработала целый микрорайон. Все замечательно, все порадовались, дизайнеру заплатили, архитектору заплатили. И назвали его банальненько М8. Отправляется к протоколу президента, потому что только президент может дать такие деньги, или к мэру. Президент на это все смотрит, его протокольчики смотрят, говорят, полная чушь, полная ерунда, ребята. Какой М8? Как это интегрируется в наш город? Вообще, для чего нам нужен этот микрорайон? Вы еще собираетесь экологию нарушить? Ой, ребята, мы вам денег не дадим. И судорожно данная компания, строительная компания, начинает искать людей, которые им вообще что-то придумают. Вообще для чего они это все придумали? Они все разработали, но не знают для чего. И вот тут появляемся мы и создаем полностью концепцию, придумываем полностью, продумываем всю идею, техническую реализацию, как это все происходит. И на выходе мы даем либо какое-нибудь мультимедийное шоу, либо какой-нибудь видеоролик непосредственно. Так мы работали где-то на протяжении пяти лет. Все у нас хорошо получалось, все у нас нам текли деньги, мы радовались, мы радовались жизни, мы реализовывали свои творческие идеи, но была с этим одна какая-то проблема. Мы чувствовали себя, что мы не удовлетворены. Вот, когда мы делали студвесну, мы были удовлетворены. Вот как бы никак странно не звучало. Почему-то от студенческих концертов мы получали больше удовольствия, несмотря на огромные после этого большие шоу на стадионах и так далее, мировые какие-то события, там, чемпионаты мира и все в таком духе. И тут мы поняли, что мы все время работаем на кого-то. Все время делаем для кого-то и так далее, и так далее, и так далее. И основатель нашей студии, мой близкий друг, с которым мы уже, я не знаю, там, более 12 лет, вместе с Рашид Османов, решил взять отпуск и отправиться в Европу, чтобы покататься вообще по различным фестивалям, и попал на чешский фестиваль под названием «Сигнал». Он проходил и в Чехии, и в Берлине. Он приехал туда, посмотрел на это все, вернулся и говорит, ребята, мы, оказывается, занимаемся не только концепцией, мы, оказывается, занимаемся медиа-искусством. Мы такие, это, конечно, весело, но денег это нам не придаст. Да? Заказчикам, мало того, они до этого мы долго объясняли, что такое вообще концепция, почему они должны платить за это деньги А теперь нам нужно будет им объяснить, что такое медиа -искусство. И мы столкнулись с такой сложностью Но, так как мы концепт-студия, так как нам важно вообще э, все изучить, так как нам важно все понять Мы решили вообще разобраться, что это за искусство Uh, у меня, наверное, вопрос к вам, к зрителям, ну, к уважаемой аудитории, который мне, честно сказать, очень приятно вас видеть. Uh, скажите, пожалуйста, можете ли вы назвать какие-нибудь классические виды искусств? Ну так, по очереди, навскидочку. Что у нас есть из классических видов искусств? Изобразительное, Изобразительное искусство. Прекрасно. Браво. Еще? Архитектура. Прекрасно. Ага. По одному, по одному. Я понимаю, что все понимает. А, архитектура, изобразительное искусство, гениально. Ага. Музыка. музыка, инструментальная музыка, прекрасно. Поэзия. поэзия, литература. Давайте литературу объединим все в одной, И проза, и поэзия ⁇ это все как бы единое целое. Окей, отлично, литература. А? а, не торопимся. Театральный театр, отлично, отлично. Мы по поводу кинематографа все попозже. Ага, театральная. Хореография. Замечательно. Театр, хореография, архитектура, все эти классические, это классические виды искусств. Где-то до XIX века люди думали, что так будет продолжаться всегда. Люди вообще не верили в новое искусство. После того, как Томас Эдисон совершил эту, так сказать, вот эту вот вторую промышленную революцию, в каком-то смысле этого слова. Один в Америке автор написал книгу под названием «Никакого нового искусства». Примерно так она называлась. В этой огромной книге, где-то на 500 страниц, он со всеми докумен... доказательствами, аргументациями объяснял людям то, что нового вида искусства никогда не появится. Вот есть у нас архи... архитектура – замечательная, есть у нас музыка – замечательная, изобразительное искусство – замечательное. И он доказал, и там прям все было шикарно. Эта книга стала бестселлером, да, как говорится, самый продаваемый. Давайте уж на русский аналог. И тут через две недели появляется тот самый кинематограф. Появляется братья Райт. И непонятно, это не, это не классический вид искусства. Это, не нов, это новый вид искусства. Кинематограф изменил представление вообще. Кинематограф — это новый вид искусства. А теперь, наверное, пройдемся о том, что такое медиаискусство. Вообще, Вот вы все увидели, это было все медиаискусство, но не совсем понятно. Когда к нам приехал мой дорогой товарищ и сказал, что мы занимаемся медиаискусством, я решил обратиться и начать изучать вообще, что это такое. Как вы думаете, вот такой вопрос нам в скидочку. Может ли человек проснуться и сказать, опля, а я художник? Чем обычно, чем человека, который рисует, к примеру, черточку на картине, и потом бабушка приходит из какой-нибудь деревни и говорит, так мой внучок тоже может самое нарисовать. Что отличает этого художника от внучка, этой бабушки? А? Концепция? М -м -м. Концепция, умение подать и так далее, и так далее. Еще самое важное, что он все-таки художник. Одно дело, человек нарисовал эту м, черточку просто с улицы, а другое дело, он изучил все виды, он изучил свои искусства, он изучил историю искусств, и он знает, что он первый, кто нарисовал эту черточку, или первый, кто нарисовал, э, написал черный квадрат. Да? Ну, обо всем по порядку. Поехали. Звук, цвет, концепция, архитектура. Давайте. А, музыка, сферы. Так, все началось с древних греков. А, Аристотелю, всем пифагорцам и так далее, и так далее, и так далее. Вообще всем древним греческим философам мы должны сказать спасибо за то, что мы используем проектора, за то, что мы используем компьютеры, за то, что мы используем программное обеспечение и так далее. Странно звучит, звучит абсурдно, но я попробую все это доказать. Греки любили смотреть на небо. Мы тоже любим смотреть на небо. Смотрели, смотрели, смотрели увидели семь планет. Увидели, разглядели, запечатлили их. И вообще начали смотреть за своей жизнью, и им понравилось это число 7. Им прям их это так увлекло. И они подумали, ага, семь планет, значит, семь нот. Шикарно. И вообще древние греки считали, что все искусство едино. До появления театров, до появления вообще всего, или даже если вы посмотрите древнегреческие какие-то или будете изучать представления в Древней Греции, они назывались мистерией. Что такое мистерии? Это когда все виды искусств направлены непосредственно на само шоу. Раньше не было разделения в Греции, что вот отдельно у нас театр, трагедия, да, это вот до разделения всех видов искусств, было единое какое-то искусство, которое называлось мистерией. Там и танцевали, и пели, и плакали, и рисовали, и архитектуру еще добавляли, и так далее, и так далее, и так далее. Все шло в бой ради того, чтобы создать искусство. Но в определенный момент искусство стало разделяться, появилось отдельное направление музыка, Появилось отдельное направление изобразительного искусства, появились отдельно театры и все виды искусства, которых вы назвали. И так продолжалось долго, где-то до середины Средневековья, где-то вот до начала эпохи Возрождения. Проходит эпоха Возрождения. А, сразу у меня как этот удушенного преподавателя будет одна маленькая небольшая просьба. Здесь не самая сильная акустика, и мне чуть-чуть тяжело говорить, так что я прошу где-то чуть шепотом. Окей? Спасибо. Где-то до эпохи Возрождения все это так продолжалось, эти искусства были разделены, и тут у нас появляется такой парень, монах, загадочный Луи а, Бертран а, Костель. Он был, кстати, дружком Исаака Ньютона. Исаак Ньютон его обожал, любил. Он был такой, знаете, звездой вот этого европейского Бамонта. Все им восхищались, он приходил на балы. А, что он придумал? Он придумал световой клавесин. А, посмотрите внимательно на картинку. Это вот этот тот самый клавесин. Что он сказал? Что у каждой ноты «Дорами фасоль оси. Есть соответствующий цвет. С одной стороны гениально, со, с одной стороны правильно. Браво! Он первый, кто придумал какой-то аудиовизуальный инструмент, световой клавесин. Все им восхищались. Исаак Ньютон вначале поддержал, сказал, «О, это революция в мире науки, о, это все замечательно. Луи Костель приезжает в Российскую Академию Наук. Это уже после... Честь и хвала нашей Русской Академии, потому что они его выгнали просто с метлой, они просто его послали к чертовой, а, не знаю, просто они его послали, куда подальше. Почему? Как вы думаете, почему? Почему русские... Русская Академия Наук тогда не было такой, как это? Тогда не было холодной войны, но они его послали. Почему? Как вы думаете? Почему идея не является, почему невозможно? В чем была ошибка-то Луи Костеля? Луи Костель, но мы видите, он первопроходец, он первый, кто придумал, по сути, проектор. По сути, проектор это тот же самый вот этот цветовой клавесин это аудиовизуальный инструмент. Но у каждого народа, у каждого человека свое понимание цветов. Если вы поедете в Африку. В Африке одна палитра цветов, в Китае другая палитра цветов, в западном мире вот та самая, которая, к примеру, у нас, да? где-то там сидит фазан и что-то там и так далее, и так далее, и так далее. Вот в чем была ошибка Луи Костеля. Исаак Ньютон, конечно же, впоследствии, дабы не нарушать свою теорию, дабы ну, не заперетнать себя с чернокнижником, потом, понятное дело, отказался от Луи Костеля. Но Луи Костель сделал первую важную революцию в мире искусства. Он попытался соединить и музыку, и цвет. До этого никто этого не делал. Музыка жила отдельно, цвет жил отдельно. Он попытался, по сути, соединить изобразительное искусство и музыку. И тут мы переходим к нашему дорогому отцу, мы его называем отец-основатель, это Александр Николаевич Скрябин, величайший композитор всех времен и народов, человек, который изменил мир музыки похлеще даже самого Вагнера, Рихарда Вагнера, если кто вообще знаком с классической музыкой. Кто слушал Бетховена, кто слушал… Я, я похож сейчас на свою бабулю, которая мне звонит и говорит, ну, ты, наверное, даже Ленина не знаешь. Ага, чудненько. Что объединяет все виды, все виды классической музыки? Ну, большинство из них до начала 20 века. И Вагнера тоже в расчет не берем. Даже Вагнера можем в расчет взять. Все, у всех у них есть… Я очень банально… Здесь есть музыковеды? Нет? Нет, меня не закидают камнями? А, есть? Ага, шикарно. Ну, готов, поспорить, ладно, давайте. Если что, закидывайте меня камнями. У всей проблемы композиторов Моцарта, Бетховена и так далее, и так далее, и так далее, это были тональности. Все находилось в тональности, все можно было напеть, любую мелодию можно было напеть. Скрябина это не устраивало. Скрябин хотел вырваться за эти тональности. Он не, он не хотел, чтобы его музыка напоминала какую-то очередную мелодию, которая и так, и так, и так повторяется, и так, и так в тех или иных, да, потому что у нас же всего лишь семь нот, да, как бы много не, э, придумать невозможно. И тут он выходит за рамки тональности, он в своем произведении поэма огня, он выходит именно к гармонии. Что это на практике? Я вам всем советую, когда вы домой вернетесь, зайдите на YouTube, наберите «Александр Скрябин. поэм огня». Закройте глаза и попробуйте представить, что это вообще за музыка. Возможно, вы увидите леса, возможно, вы увидите горы, возможно, вы увидите какие-то различные поля. Другими словами, Александр Николаевич Скрябин в своей музыке стремился к визуальности. Он хотел, чтобы зритель мог закрыть глаза и услышать, увидеть музыку. Видеть музыку. Вот что для него было самое важное. Но у Александра Николаевича Скрябина не было технических средств. Единственное, что у него было, это было вот это вот замечательное люстра. Я вот каждый год или каждый раз, когда бываю в Москве, и вы, вам тоже очень советую заходить в музей Александра Скрябина. И я прихожу в этот музей и нажимаю на различные кнопочки, и загорается лампочка. Да, это примитивненько. Для, э, у Скрябина в чем была революция? В том, что он первый в музыкальном произведении э, сделал световую строку. Он сказал, что у моей музыки должен быть свет. Вот как бы ребята не колышат. Э, помимо того, что там оркестр, должен быть еще свет. В 1911 году Александр Николаевич Скрябин посетил наш город Казань. Выступил, и по легенде, как говорят в консерватории, мне об этом рассказывал знаменитый скрибинист Михайлов. По легенде, казанцы его освистали. Вышел антрепренер и сказал, Александр Николаевич Скрябин решил повторить свое произведение, потому что уважаемая публика Казани его не поняла. Он второй раз сыграл этот концерт, публика уж разделилась. Одни сказали: ну да, в целом, что-то там в этом есть, другие сказали, чушь полнейшая. Но э, Скрябин э, умер в 44 года, не реализовав свою идею полностью, но изменил мир. Потому что поэма «Огня», э, суть поэмы «Огня» заключалась в том, что это было новое произведение. Не просто музыка, а музыка, у которой есть еще цвет, свет. Запах, он хотел в зале пускать запахи, он хотел э, к стульям э, электрические токи и так далее, и так далее, и так далее. Он хотел вообще веселиться на полную катушку. А, ну и, конечно же, в конце он хотел сжечь всех. Такая тоже была история. А, я обычно это рассказываю, это к тому, что классическая музыка — это не всегда скучно. Это иногда и очень весело. А, Василий Кандинский для чего, кто он, что он, как он и так далее. Если простыми словами не заострять внимание, вот есть у него знаменитое произведение, называется «Желтый звук», это целый спектакль, который был построен на основе его работ, на основе его картины. он сам написал драматургию. Это все, понятное дело, русский авангард, всем очень сильно советую изучить это, это... Это большая и славная страница русского искусства, когда мы изменили мир, когда мы были молодцами и так далее, и так далее, и так далее. Василий Кандинский, если Скрябин стремился к тому, чтобы музыка была визуальна, то бишь музыку можно было увидеть, то Кандинский стремился к тому, чтобы его картины можно было услышать. Он стремился к звучанию картин. Этот феномен впоследствии назвали синестезией. Многие люди, кстати, этим феноменом обладают. Это когда вы не просто видите... Я знаю только одного человека вот за свою практику, который обладает именно этим феноменом. Он может увидеть звук. У него не просто он смотрит на концерт, а он видит это все в цветах, в ярких образах. Это, псих... это физиологическая штука. И, и Скрябин обладал данным мышлением, и Кандинский обладал данным феноменом. Это вот такая вот особенность. В Советском Союзе очень много это исследовали, очень много людей, кстати, нашли. Дальше. Лев Термен. Чем он замечателен, чем он знаменит? И я вообще не понимаю, почему до сих пор русский кинематограф или американский кинематограф не сделали про него историю, потому что в его истории соединилось абсолютно все от уважения Альберта Эйнштейна, который им восхищался, от почитания Чарли Чаплина, который готов был носить его на руках, до того, что он стал самым богатым человеком в Америке, и самое главное, что он наш соотечественник, и благодаря ему, или нему, не или ему, здесь, надеюсь, тоже нет филологов, чтобы они меня забросали камнями, благодаря ему в Советском Союзе провели электрификацию. Вокс называется его инструмент, его шоу называлось «Музыка из воздуха». В 2020-х годах к нашему дорогому выпускнику, который полгода даже не смог проучиться у нас, был отчислен Владимиру Ленину, пришел Лев Сергеевич Термен и сказал, «Я вам покажу сейчас шоу «Музыка из воздуха». Давайте его посмотрим, оно в интернете есть». Недавно его внук приезжал с концертом в усадьбе Сандецкого, он выступал. Любой радиотехник, в принципе, способен создать термин «вокс» из радиоприемника. И если ваш, я не знаю, кто-то из детей будет увлекаться радиотехникой, то помните, что он может создать инструмент. Так, ну ладно. И тут, мы переходим, и тут мы переходим к самому моему любимому, к самому важному, то, из-за чего даже моя мама перестала со мной где-то говорить, наверное, на два месяца. Мои друзья отказались вообще со мной разговаривать, потому что я произносил вот это вот название – «СКБ Прометей». Кто знает, что такое «СКБ Прометей»? Вообще, все виды технологий, которые вы видите начиная от проектора, это точно, вот проекция, камеры, все это было придумано в Казани. Вау! Wow. Когда мы встречались с итальянским искусствоведом Антонио Джеузо, и мы сказали, что мы с ним встречались в Москве впервые, мы сказали, мы из Казани, он говорит, о, СКБ Прометей. Когда мы созванивались с Йоргом, это один из ведущих немецких искусствоведов, и мы говорили, что вот мы находимся в Казани. Он говорит, о, СКБ Прометей. Когда мы созванивались с калифорнийским художником Рафиком Анадолом, одним из самых знаменитых современных медиахудожников, который работает с искусственным интеллектом и с большими зданиями, монументальное искусство, мы говорим, мы из Казани, он говорит, о, СКБ Прометей. Подойдите в Казани и спросите, вот проведите опрос, кто знает, что такое СКБ Прометей. Это пионеры света музыки, пионеры вообще аудиовизуального искусства. Не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Это первые люди, кто реализовали идею Скрябина. А когда мы делали первый фестиваль медиаискусства НУР, возможно, кто-то из вас на нем был, да, это вот наше такое детище. Мы поставили перед собой очень важную задачу. Мы не хотели как просто, ну типа пришли молодые чуваки, посветили лазерами, ага, сожгли всем камеры, открыли много различных локаций, все было весело и прикольно. Нет, так как мы все-таки вышли из стен образовательного учреждения, высшего образовательного учреждения, мы с пиитетом относимся к тому наследию, к тем знаниям, которые дали нам профессорско-преподавательский состав. И мы решили, что мы не просто делаем фестиваль, многомиллионный фестиваль, и не просто так тратим все свои 5 миллионов рублей, господи, которые мы копили три года, не для того, чтобы просто посвятить лазерами, чтобы все вокруг порадовались и посмотрели типа «Вау, круто!». Мы хотели рассказать всему миру, о нашем наследии, о том, что в Казани была придумана светомузыка или аудиовизуальное искусство, или цифровое искусство, или медиаискусство. И мы сняли полнометражный документальный фильм. Этот фильм стал полуфиналистом Берлинского фестиваля. Он выиграл международный фестиваль документального кино «Битфильм» в номинации «Российские фильмы». Он выиграл московский кинофестиваль, единственный фестиваль, который он не выиграл и, кстати, не участвовал, это любой казанский кинофестиваль. Но это естественно. Знаете почему? Потому что вы из Казани, вы тоже не знаете про СКБ «Прометей». Мы решили не повторять ошибок и сразу отправили фестиваль, ну, на фестиваль другие вообще регионы. Я покажу вам трейлер, скоро данный фильм появится. Это первый фильм с участниками СКБ «Прометей». Мы их достали э, с пенсии, мы вытащили э, их из дачи, э, э, кто-то работал на даче, кто-то уже не хотел вообще давать интервью, но мы их вытащили, мы их попросили э, и сняли большой полнометражный документальный фильм, который в целом получился достаточно неплохим. Я покажу трейлер, скоро он появится на кинопоиске, если у вас будет лишние 300 рублей, сможете заплатить и посмотреть, но это если появится. Это э, огромный... Э, это целый космос. Скажу им, что есть более великая идея. Это музыка. Там должен быть художник прежде всего. Это как бы коллективный спиритический сеанс под открытым небом. Вот сейчас будет звенеть, сейчас увидишь малиновый звон. Они вместе объединились на пространстве свободы. Прометей, во-первых, поражал масштабом замысла. Должен загореться занавес. Потом весь зал, и все артисты, и вся публика должны загореть в очистительном огне. Вот тогда это музыка. Почему неудивительно, что в Казани было придумано целое огромное направление в мире искусства, и которое изменило всю планету, и теперь огромное количество экранов вы видите вокруг себя, вас окружают все, ну, все что вот, вы видите. Современный цифровой мир, это по сути был придуман в каком-то смысле в Казани. Почему это неудивительно? Во-первых, есть несколько причин. Первое. Во времена Великой Отечественной войны все Академии наук, включая Королева, который автор нашей космической программы ⁇ Первого полета в космос ⁇ находилась в Казани. Все самолеты строились в Казани, вся техника находилась в Казани, все ученые, все представители вида искусств находились в Казани. 20 лет спустя вот эта вот концентрация этих великих умов мировой науки дала такой выплеск. Что же произошло? В 1961 году э, произошло одно величайшее событие на планете. Вы можете спросить у своей бабушки, у своих дедушки, что это за событие в 1961 году а, в апреле. А? Полет в космос, полет Гагарина. Я, я вам честно предлагаю такую игру сыграть. Э, если кто-то у вас есть э, из бабушек или дедушек, кто жил в это время, спросите, попросите их очень вежливо рассказать о том дне, когда произошел полет в космос? Вы увидите, что он помолодеет на 20-30 лет. Ну, 100%, 100%. Я это проверял эту теорию, я прям спрашивал у многих людей. Полет в космос — это был самый беспрецедентный случай. Вот если инопланетяне приедут и спросят нас, «Так, ребята, людишки, а вы вообще когда-нибудь объединялись? Вы вообще когда-нибудь переставали друг с другом воевать?» Можно назвать дату 61-й год, 12 апреля. Потому что весь мир, включая все африканские племена — на бессознательном уровне, все вокруг радовались этому событию. Но что произошло? Когда полетел Гагарин в космос, все смогли смоделировать, все смоделировали, все нагрузки, но не смоделировали самое главное – одиночество, которое он почувствовал. Впоследствии это назвали психологической депривацией. Когда он полетел в космос, и когда он остался один в замкнутом пространстве, смотря на свою планету, он почувствовал такой ужас, такой шок, что он вернулся и сказал, ребята, мне там что-то нужно. И Королев, будучи, увидев концерт, который сделали впервые в Казани, это реализовали идею Скрябина, Прометей, Пойму огня. Он восхитился Булатом, Галеевичем, Булатом Махмудовичем Галеевым, запомните это имя, Ириной Ванечкиной. Ирина Леонидовна Ванечкина, это муж и жена. Вообще, СКБ «Прометей» — это история любви. Вот если вы выйдете на площадь Свободы перед театром оперы и балета, то вы увидите, что слева находятся КАИ, то бишь физики, а справа находится лирики, консерватория. Девчонки из консерватории встречались с парнями из КАИ в 60-е годы, когда 20 лет прошло против, после войны, Великой Отечественной войны. Они влюбились друг в друга. И создали три, заму... три пары. Но помимо того, что они любили друг друга на площади свободы, они еще создавали э, они создавали уникальные приборы и уникальные э, вообще инсталляции, которые были первые в мире. Э, к примеру, цирк, подсветка цирка в 70-м году реагировала на погоду. Это было первое, это первое в мире, это 100%. Вот если по поводу других приборов искусствоведа, медиа спорят, говорят, ну, <coughs> генеративную графику придумали не прометеевцы, их придумала группа «Флюксус», нам «Джун и так далее, и так далее, и так далее, то вот с цирком мы были первопроходцем, мы были первые. Это распределенные информационные системы. На этом строится наше современное цифровое сообщество. Ваши смартфоны — это распределенные информационные системы. Но тогда при помощи паяльника, при помощи, господи, транзисторов, без всяких микропроцессоров, люди смогли создавать самые глобальные вещи. Если вы обратитесь в КАИ к директору института радиотехники, который также был прометеевцем, и спросите у него, как рабо... вы можете понять, как работают приборы Прометей, он вам скажет, что нет. До сих пор невозможно понять, что они тогда делали, как это у них удавалось. Они придумали для Гагарина вот какую штуку, но Гагарин не успел дожить до этого момента, к большому сожалению. Королев поставил перед ними очень важную задачу. Это мой самый любимый прибор, и он, кстати, до сих пор жив, и он находится в Казани. Этот прибор можно посмотреть. Вы можете пойти на Большую Красную. Сейчас там хранятся фонды Прометея, Анастасия Борисовна... Я вас уважаю, я вас очень люблю за то, что вы сохранили все наследие Прометая. Это я в камеру просто, ребят, вы чё? Нет, нет, нет, да, да, да. Я уверен, что он посмотрит это видео и услышит мои какие-то стоны любви и уважения Анастасии Борисовна. А, да, у нас хранится все это наследие, оно до сих пор сохранилось. Человек-машина, так назывался прибор. 68-й год на дворе, ребят. 68-й год. Ой, мне показывают 5 минут. Ну ладно, ждайте еще пять минут, чего тоже. Я жду, uh, я жду. Сейчас, сейчас, сейчас. Они создали прибор, который установили в космическом корабле в шестьдесят восьмом году. Он работал в космосе. В этом приборе отражалось абсолютно все показатели космического корабля. Друзья мои, до сих пор техника космос — это самая сложная техника в мире и самая ответственная техника в мире. Даже подводная история, это не так сложно, как, но в 1968 году. И самое интересное, что этот прибор был не только для того, чтобы показывать, что сломалось, а в спокойном режиме, если все, это было для отдыха. Он видел различные изображения. Вот в чем была гениальность. Как это сделали прометеевцы, непонятно до сих пор. Ну, раскур... раскурочивать этот прибор никто не собирается, это естественно. Так. И после «Прометея» мы переходим, наверное, к нам, да? к НУРу, к Международный фестиваль медиа-искусства НУР. В этом году мы побили рекорд. В первый день нас посетило где-то примерно 14 тысяч человек, а это в прошлом году нас только посетило 14 человек за три дня. Uh, в этом году мы привезли самые крупные компании в мире. Это Сила Света, которые устраивают концерты Никиминаж, Минаж, Дрейку. Uh, это самая дорогая, самая топовая студия в мире. Uh, мы привезли основателей 3D маппинга проекционного шоу в России Иллюминариум. Мы открыли локацию подземная выставка Баумана. Это наша история. Так было тяжело, мы ее все-таки сделали это. Uh, 14 локаций AV Performance 72. 72 тысячи человек прошло через наш фестиваль. Я не считаю еще всякие различные награды и так далее. И так далее. И другими словами, подводя итоги, чем, что же такое медиаискусство? Во-первых, единого термина ответа нет. Каждая студия понимает по-разному, каждый медиа художник понимает по-своему. Наверное, если простыми словами, если обычный художник использует в качестве средств художественной выразительности классические инструментарии, это краски и так далее, или ноты, или струны, и все в таком духе, то мы используем лазеры, программное обеспечение, мы используем компьютеры и так далее. Что для нас важно? Нам важна концепция, естественно, нам важно место, где мы это делаем, нам важно, вот если вы, к примеру, мне скажете, сделайте мультимедийное шоу в торговом центре или сделайте мультимедийное шоу в здании, куда приезжал Пушкин. Ну, наверное, вы догадались, какое здание я выберу. Здание, где, куда приезжал Пушкин, потому что там есть исторический контекст. Потому что благодаря этому лазерные, ну вообще все средства художественного выразительности, высокие технологии, откроют пространство совсем по-другому. Историческое привычное пространство. Наше искусство, задача нашего искусства — открывать новые грани реальности. Если мы на что-то проецируем, то это изменяется. Вообще, вот вы видели магистрат всю жизнь вот таким. Вы даже не обращали на него внимания. Но как только мы посвятили на него, кое-что изменилось. Я вам так, буквально так, чуть-чуть покажу, как это все работает. Вот, к примеру, как мы меняем пространство. Важно что? Здание, важен исторический контекст. И важны технологии. Мы используем именно технологии. Понятное дело, придумываем историю. Вот это, примерно, называлось «Архитектура, застывшая музыка». Это было высказывание Гёте, который в своем произведении... Его спросили там о... Это, этот термин вообще был в 19 веке и вообще с 18 по 19 век очень активно использовался архитектура это застывшая музыка мы это взяли и решили это все показать И это произошло вот примерно вот так на ютубе вы можете найти наш канал Nurfest и посмотреть вообще чем мы в целом занимаемся а не буду долго задерживать если у вас есть вопросы я готов на них ответить если нет то всем вам спасибо по... А, вот, спасибочки. Всем спасибо. Есть вопросы?